Let's go. Чувак, меня чуть кондрашка не хватило. Тебя не было в медпункте, так что я пошел тебя искать. И нашел развалившимся на полу. Я думал, ты сдох. А а Арива! Для начала, попробуй имитировать меня. Уходи. Так. От такого слепой застрелиться. тогда попробую еще раз. Лучше... Эй ты, сколько тебе лет? Ам, эм, 106. Да ну тебя! Тебя бы казнили за такое живи-то в Японии! Я говорю правду. Эй, вы двое! А вам сколько? 39, 36! Как ты это объяснишь, сиська Полмину! Не надо так коверкать мое имя! И хватит меня хватать за грудь! Извращенец, ты злогреб У него большой хер. Чем больше нос, тем больше хер. Он весь такой правильный упертый парень. С такими людьми легко справиться. За каким чертом я должен это носить? Это замена наушников. Даже находясь далеко от меня, ты сможешь меня хорошо слышать. Почему бы тогда не использовать нормальные наушники? У нас нет наушников. Но что-то же другое должно быть. Эти вполне неплохи. Почему? Потому что они забавные. Эй, старик! А ты как раз вовремя! О, а кто этот пиздюк? Я его знать не знаю. А? Я не слышу тебя! Иди сюда и помоги мне! Я пойду посмотрю, что там случилось! Прошу прощения! Эх, этот тупой пиздюк! Все нормально! В таким в средней школе был я. Гнилашка, да? Ужас! Он весь размолвит. А давай тогда отчеловечим яблоко. Отчеловечим? Если отчеловечить яблоко, то точно его полюбишь. Что? Тогда, наверное, стоит попробовать. И это такое. А я-то откуда знаю. Ты ну, сама ты его нарисовала. Может, тебе стоит почаще улыбаться? Нужно тоже и себе друзей. Да ладно, не может быть, чтобы везде были призраки. Нет! Тарусан, человек, что сейчас прошел мимо вас! Пронесло. Это был злой дух. Жопа борот. Ты что, дошкольник? Эй, Тару, не груби. Я никогда не промахиваюсь. Мои пули летят точно в цель. Если это цель, сердце прекрасной женщины. Бах! А -а -а -а -а! <плёздные> Симпай! Парень в нашем общежитии! <плёздные> да еще и компьютерный мастер! А мальчонка-то красавчик! Полюбуйтесь! А это точно мастер! Как-то неловко. Ладно. Таким красотком, как вы, я сделаю скидку. Мои услуги будут стоить тысячу юаней. Тысячу! Я беру, я первая, а я хочу два раза.